Всем привет! Сегодня мы с вами будем заготавливать яблоки на зиму и сделаем это в сушилке. Если специальной сушилки у вас нет, то сушить яблоки можно в духовке или просто разложить в тени, например, на улице, если, конечно, погода позволяет. Но лучше всего купите себе сушилку, потому что это очень и очень полезная штука на кухне. Итак, берем яблоки и вынимаем из них серединку, она нам точно здесь не понадобится. Это можно сделать с помощью специального ножа, такой вот, как у меня на видео, я покупал в Ашане, стоил он примерно рублей, наверное, сто. Кстати, серединки от яблок я не выбрасываю, я готовлю из них компоты. Точнее, я складываю их в пакет для заморозки и замораживаю, а потом, когда нужно, просто кидаю в кастрюлю, заливаю водой и варю компоты. В комментариях к видео, где я про это рассказывал, мне написали очень много разных мнений, э, говорили о том, что так делать не нужно, зачем готовить компоты загрызков. но, ребята, послушайте, это же продукты, э, продукты, которые мы с вами едим, зачем их выбрасывать, если можно сварить вкусный компот? Он ничем не отличается от того компота, который мы бы сварили из яблок, нарезанных на дольки, поверьте мне. Дальше у нас остается яблочко, которое нам нужно порезать на кружочке. Старайтесь делать кусочки примерно одинаковой толщины, если у вас это получится. Тогда яблоки будут сохнуть равномерно. Затем просто раскладываем их на поддоны сушилки. Сушилку саму ничем, точнее, поддоны, ничем смазывать не нужно. Если готовите в духовке на противне, то противень можно просто застелить пергаментом, бумагой для выпечки и также разложить на нем дольки яблок. И, кстати, лучше даже сушить не на противне, если вы используете духовку, а делать это на решетке. Дальше просто устанавливаем поддон в сушилку примерно на температуру 60-70 градусов, ну температуру вы можете вставлять ту, которая вам больше нравится, которую вы привыкли готовить, я ставлю примерно 60-70 градусов и ждем, ну, наверное, ночь. Яблоки сохнут достаточно быстро, примерно часов 7-10, это зависит от толщины кусочков. На следующий день выключаем сушилку и снимаем наши яблоки с поддонов. Еще раз напомню, что поддоны мы ничем не смазывали, и яблоки очень легко от них отстают. Посмотрите, какие красивые и очень ароматные яблочки. Приятного аппетита!